Над Ростовской областью Су-27 Су-30 отработали воздушный бой. Экипажи истребителей Южного военного округа в ходе плановых учений перехватили условного нарушителя границы воздушного пространства над Ростовской областью. В маневрах участвовали истребители Су-27 Су-30, сообщили в пятницу в пресс-службе Южного военного округа. Более 20 летчиков Истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа, ЮВО, выполнили в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства. Военнослужащие отработали задачи одиночно, в составе пар, звеньев и групп, говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи истребителей Су-27 и Су-30 были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенье военнослужащие выполнили воздушный бой. В составе пар летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа, бочку, горку, клин, петлю Нестерова, добавили в пресс-службе. Специальные упражнения пилота совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5000 метров.